Привет, друзья! Я сегодня в Одессе, и мне посчастливилось познакомиться с таким человеком, с которым, наверное, ну, за всю жизнь можно встретиться, а можно и не встретиться. Я хочу вам представить Светлану Михайловну Белоус. У нас в Изибизе Изи она преподает в институт Ой. человека. И для меня такой перелом мозгов произошел, когда я начала это слушать. Я хочу задать несколько вопросов для вас, Светлана Михайловна. Скажите, пожалуйста, вообще, что такое Институт Человека и что человек может там получить, вообще, узнав mm -hmm. об этом или познакомившись с вами, или mm -hmm. послушав ваш вебинар. Вот два слова буквально. Да. Я всем говорю «Здравствуйте», «Здравия», «Здравия». Что такое Институт Человека? Сейчас очень модно создавать такие институты, и многие такие институты предполагают зарабатывание денег. На самом деле институт человека, он имеет другую мотивацию. Человек сегодня потерял себя как человек. И это уже не секрет, потому что его уровень сознания опустил самого человека до уровня животного, а во многих даже моментах ниже уровня животного. Люди убивают за деньги. Вот я недавно ехала в электричке, женщина шла, и электричка затормозила, и она оступилась, и... Там Растения перевозили. И она дотронулась до растения, так ее стали так унижать. То есть получается, что растения ставят выше самого человека. Это же каким надо быть с уровнем сознания, чтобы растения ставить выше или животное выше. Убивает людей за животных. То есть получается, что мы сами в какой-то степени виноваты, потому что опустили себя ниже вот этого уровня. Потому что ни одно животное не убивает себя, ни одно животное не уничтожает друг друга. Если идет между ними какой-то спор, конфликт а только из-за самки. Мы же совсем потеряли свой уровень. Мы злимся, мы начинаем мстить, мы делаем какие-то нехорошие вещи по отношению к другому человеку ради каких-то денег, ради каких-то своих амбиций. Поэтому Институт Человека как раз и направлен на то, чтобы человек поднял себя в своих глазах до своего подобия, то есть Божественного подобия. И вот этот курс, который читается в Институте Человека, направлен на то, что хватит уже, человек должен остановиться в своем собственном разрушении и поднять свое сознание и начать выполнять свое предназначение, творить и созидать, иначе человечество не выживет. Ну и у нас постигнет такая же участь, как Лемурии Ле Атлантида. Вот на что направлены институт человека. То есть это ликбейство по преодолению жизненной безграмотности. Хватит уничтожать себя, а что внутри, то и снаружи. Вот что сегодня происходит с нами. И люди даже не задумываются, что они творят и вытворяют. Ну, Вот так, вот это его мотивация. Это вообще на самом деле правда. И, и, и э, я два дня назад была у Сланы Михайловой на консультации лично, и э, сегодня я была у моря, наверное, полчаса стояла, и, знаете, много чего происходит в голове. Вот сейчас только мы приехали от моря, и, э, знаете, еще свою добавлю, да, что это значит, институт, вот для меня, да, э, то есть я вышла. И посмотрела на свою жизнь на себя со стороны, и увидела много-много того, чего мо могу я поменять в своей жизни, и что принесет мне ну, такое внутреннее удовлетворение, что на самом деле человек должен означать, да? и я хочу у вас еще один вопрос задам, если можно я знаю, что люди к вам приходят, и консультации, и вебинары вы проводите. Расскажите несколько хотя бы таких ярких результатов, что, что люди из себя представляют после обучения или после консультации с вами. Ну, кто слушает мои вебинары, тот уже знает, что я работаю в паре с диагностом шахваровства Елены Александровной. Мы с ней познакомились в 2005 году на конференции, с этого момента наша деятельность не прекращается и благодаря ее уникальной диагностике и ее личным качествам и способностям и возможностям Елена Александровна видит глубоко причины, которые человек сам себе не видит, да, в Библии говорится, бревно-то я у себя не вижу а соринку в глазе другого человека вижу. Психа. Так вот, Лена Александровна видит вот эти бревна, о которых человек даже не догадывается, либо не придает значения. И мне, как психологу, такая диагностика очень помогает. Почему? Потому что для того, чтобы найти вот эту причину, мне надо провести несколько консультаций. А Лена Александровна видит, выдает мне информацию, и я уже как психолог понимаю какие нарушения в мировоззрении есть у человека и мы вдвоем если он желает потому что без желания человека ничего нельзя сделать и мы в моем присутствии на моей, на моей энергетике выравниваем миропонимание ален Александровна если есть очень мощное нарушение по роду, например, да, то она видит это на диагностике, и препаратами квантовой медицины воздействуют на это, она убирает причину. А моя задача, чтобы человек никогда не вернулся к этой причине, потому что если он, ну, как бы, она его выравнивает, а если он не занимается своим сознанием, то, как в Библии сказано, на место одного беса придут семеро. И тогда очень большая опасность, что после такой профилактики, выравнивания его внешней деятельности, здоровья, он может опять попасть в халепу. Вот. Поэтому здесь мы предупреждаем каждого человека, если вы готовы работать над собой, то это будет очень эффективно. Без вас э, никто вам не поможет, только сам человек может поднять себя э, до уровня Творца. То есть в человеке заложены все программы Творца. Это самовоссоздающая система, это саморегулирующая система, это самоздоравливающая система. Только надо понять вот этот механизм э, самосовершенствования. Э, так как я сказала, что мы работаем с Еленой Александровной, то у нас есть очень хорошие результаты. Ну, например, э, восстанавливаются семьи. Бесплодные женщины, которым ну, медицина наша классическая приписала уже да, диагноз, что никогда не будет деток, начинают рожать. многие, ну, Самый лучший, яркий показатель нашей работе это то, что нам удается вести онкологически больных людей четвертой степени. То есть мы их выводим из этого состояния, а я, как психолог, уже выравниваю понимание их. Ну, в любом случае, если человек хочет, у нас еще не было ни одного случая, чтобы мы не могли решить э, проблемы человека. Не было еще такого. Если человек хочет слушать, прислушивается, мы ведем э, в бизнесе партнерного ну, людей, и прежде чем там заключить договора люди приходят на диагностику для того, чтобы понять что у них такое есть, чтобы не помешало заключение договоров если нет, в обязательно приходят потому что э, в ауре да, в тонком теле человека видны причины, которые уже есть но они еще не проявились и они могут стать причиной каких-то там ну аварий например да. вот Ленсана уже несколько раз предупреждала людей, если они там летят в самолете то на обратном пути, когда они будут лететь. Вот у нас был такой случай Евгения, он летал в Германию и на обратном пути она ему сказала «Пожалуйста, как только сядешь в самолет, позвони жене, пока ты не приземлился, чтобы она тебя держала. Если жена не справится, позвони Светлане Михайловне». И действительно Катя мне позвонила его жена и говорит, «Слава Михайловна, у меня сильная тревожность. Я подключилась, оказывается, что в воздухе отказали двигатели». И это видела, но она об этом не говорит, чтобы не создавать программу. Она только рекомендует, что надо сделать для того, чтобы как бы, человек сам себе помог. И вот если человек действительно понимает технологию жизни, он э, подхватывает и все, и все знания в самом человеке. Мы ни в ком и ни в чем не нуждаемся. Просто мы уже закрыли все свои каналы божественные и стали зависимыми от социальной среды. А через средства массовой информации нам в голову вкладывают все, что угодно, это только не что? истину. Поэтому сегодня спасение человека, это сам человек себя спасает, но для этого нужны знания. И вот такие истинные знания, которые они получают на вебинарах, на семинарах здесь у нас в центре, помогают человеку как-то возродиться. И все, и дальше человек пошел, если он хочет выбраться за человеком. Мы свободны в своем выборе. Поэтому все зависит от человека. Самое главное в познании самого себя – это не ругать окружающий мир. Потому что окружающий мир соответствует внутреннему миру. Что внутри, то и снаружи. Поэтому если человек разбирается в себе и начинает что-то трансформировать, те качества, которые мешают быть успешным, счастливым, здоровым, все так, вопросы решаются. Но еще есть такой важный момент – да, вот есть такой закон сутой обезьяны. Не все люди сегодня пробудились. Очень многие спят, многие отрицают. Поэтому тот, кто сегодня пробудился, должен понимать, что надо создать вот этот мощный эгрегор световой в сознании людей. И тогда вот эти лучи, волны пойдут на все человечество. Это наша задача от тех, кто уже пробудился, возродить человечество. Потому что не бывает такого, чтобы люди погибли. Это что такое? Надо возрождать нашу планету. Посмотрите, ее Бог создал для нас как рай. А мы во что ее превратили? И мы все принимали в этом участие. Потому что тот, кто едет на автомобилях, он точно так же разрушает. А что делать, если сегодня по-другому нельзя передвигаться? Поэтому есть механизмы, которые могут нейтрализовать это все. Вот, ругает государственную систему. Но ведь задача каждого человека э, законы социума приблизить законы мироздания. Но люди не знают, как это делать. И поэтому, э, не открыв себе вот эту энергию любви, да, не э, следуя по основному закону э, мироздания, закон любви, человек теряет себя как вообще как личность. Потерял, и все, значит, он становится рабом духовным, марионеткой в руках других людей. Ну, а я уже не буду здесь окунаться, что волна идет к нашим детям, потому что, не имея э, истинных знаний, мы своих детей тоже ставим заложниками. И мешаем их жить, мешаем им жить, мешаем идти по своему предназначению. То есть сегодня полный хаос в обществе, нет понимание. Но идет квантовый переход. повышается вибрация Вселенной. Вселенная развивается. А мы часть этой Вселенной. То нас принудительно заставят развиваться, если мы не захотим добровольно. А как принудительно? Это через неприятности, это через болезни, через старость и смерть. А что делать? Ну, Бог уже не может выдерживать такого негатива на этой Земле, и как это его дитя может так поступать неразумно. Конечно, он переживает за, всё, за, за все наши деяния на этой планете Земля. Но поэтому мы смотрим более расширенно для того, чтобы решать свои какие-то личностные задачи. что если мы не будем думать о человечестве, мы все погибнем. Какой смысл заботиться о материальных благах, если, не дай бог, сейчас землетрясение, волна, и где мы будем? Где мы будем? Поэтому надо сегодня заботиться о всем человечестве, чтобы выжил каждый человек. И опять это удел продвинутых, осознанных людей. Это их задача. Вот. В общем. Спасибо вам огромное. Я хочу сказать вам, друзья, о том, что нам очень повезло, что Светлана Михайловна для нас дает такие уникальные, ценные знания. И добавлю то, что когда ученик готов, учитель придет. Наверное, я уже готова, чтобы она появилась в моей жизни, поэтому я вас очень-очень угу. сильно благодарю. Я буду к вам приезжать, как бы это ни было далеко и сложно. Угу. Поэтому мне это нужно, и я верю в то, что каждому из нас это нужно. Если мы сегодня хотим менять наш мир, а я лично к этому готова, я этого хочу, поэтому все, кому нужно восстановить себя и знаете, узнать себя, Светлана Михайловна, пожалуйста. Поэтому огромная вам благодарность. Я желаю вам процветания, изобилия, вам и вашим близким, здоровья, конечно. У вас потрясающе красивые глаза, прям энергетика зашкаливает. Поэтому я вам очень-очень благодарна. Спасибо вам. Я благодарна Спасибо, друзья. слушателям за то, что они пробуждаются, и мы все вместе можем изменить этот мир, изменив свое сознание. Спасибо.